Добрый день! Сегодня мы поговорим с вами об уходе за кожей вокруг глаз летом. Все прекрасно знают, что кожа вокруг глаз является самой тонкой и уязвимой кожей на всем теле. В этой области очень мало вырабатывается липидов, коллагена и эластина, но при этом очень много капилляров и сосудов. Именно поэтому очень часто мы можем наблюдать сухость, темные круги под глазами, отеки, мимические морщины в области глаз, а также птоз, снижение тонуса кожи. Именно поэтому уход за кожей глаз должен начинаться в раннем возрасте и включать в себя специальные средства ухода за этой областью. И в них должны содержаться Активные компоненты, которые способны решить все эти проблемы. Это должны быть увлажняющие, успокаивающие компоненты, антиоксиданты, а также масла, которые восстанавливают гидролипидную функцию кожи. Полноценный уход за областью век должен включать в себя очищение, нанесение активных средств, а также дополнительный уход, в который входят маски, патчи, а также декоративные средства. В летний период стоит особенное внимание уделять очищению кожи. Для того, чтобы полноценно очистить кожу области глаз, мы предлагаем блефроочищение. И очищающий лосьон из профессиональной линии Гильтек. Для того, чтобы мягко, быстро и деликатно очистить кожу, не растягивая, достаточно нанести средство на ватный диск, приложить его к глазу и задержаться на несколько секунд. Это позволит размягчить макияж и легко, без натяжения, удалить остатки косметики. Для утреннего ухода идеально подходит сыворотка Миорелакс. Она содержит аргирилин, который поможет снизить мышечную активность и вы будете меньше щуриться. В течение дня обязательно носите правильно подобранные солнечные очки, чтобы защитить нежную кожу глаз от солнца. Вечерние средства лучше наносить за час до сна, чтобы избежать утренних отеков также лето это время поездок на дачу и путешествий и не всегда есть доступ к чистой воде и регулярным уходовым средствам. поэтому у нас для вас есть мини набор это блефоролосьон и блефорогель номер один блефоролосьон поможет вам в путешествии полноценно очистить Кожу от макияжа снимет раздражение и сухость. Облефор а номер один дополнительно увлажнит кожу, снимет раздражение и усталость с области глаз. Но что делать, если сухость, морщины и отеки уже появились? Для этого существуют интенсивные средства комплексного действия. Одно из таких – это крем-сыворотка для век, с эффектом лифтинга. Благодаря своему уникальному составу и наличию пептидоматриксил, сыворотка обладает явно выраженным омолаживающим действием, хорошо убирает отечность и темные круги под глазами. Как видите, летний уход не такой уж и сложный. На сегодня это все, что хотелось бы вам рассказать. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик и до встречи в следующих видео.